11 друзей Оушена». Сейчас непростой будет ролик, потому что придется ловить кадры. В этом фильме, как и в других некоторых фильмах, я вижу до 30-40 минуты второй смысловой ряд, который называю космическим. Дальше смотрю первым. К таким фильмам относятся «Цвет граната». Смотрела до 33 минуты, понимала, дальше все. Там про внутренний мир поэта ничего как по мне, <смех> осмотрела «Последние искушения Христа». Остроумная режиссера вообще в конце сделал. Тоже смотрела до 40-й, кажется, минуты. Дальше перестала понимать, дальше с большим увлечением смотрела в смысловой. С цветом граната вообще курьезно получилось. Я его думаю, ну, дальше, наверное, история уже на земле, которую я просто не знаю. И я решила смотреть по кусочку, минут по 5, по 3, ну так ломать. И канал, на котором я смотрела на YouTube, он в какой-то момент написал «Видео недоступно для просмотра». Вот такое здрасте. Ну, я думаю, где-то на просторах его еще найти можно. 11 друзей у Океан, я о нем... Сейчас много говорю, тем более, что по, моей, по, по моему мнению он имеет прямое отношение к событиям политическим сейчас непосредственно, где я нахожусь. Я продолжаю прямо не понимать, почему этот аспект вижу только я. Ну ничего, я надеюсь, наступит день и Дамбо прорвет. У этого фильма, он, конечно, непростой. Тут есть третий смысловой ряд. Ну, я так классифицирую для себя. Может, кто-то иначе нумерует смысловые ряды. Третий я называю политическим. И тут люди отдельные, ассоциированные, видимо, с государствами с политиками, потому что тут есть «Шестиконечная звезда», есть Сан «Санкт-Петербург» из Флориды, есть «Китайские акробаты» и так, и так далее. Сам главный персонаж мне похож на Турцию. Ну, напишите, если я ошибаюсь. Брэд Питт отлично смотрится, и мне он похож на Скандинавию. Ну или, или переназовите свои значения, у кого какие идеи. Некоторые участники просто очень очевидно ассоциированы. Тяжелая задача ловить по кадру. У меня сейчас подтормаживает весьма. Кстати, женщина по имени Тесс, главная, одна Одна из главных героев. Читаем задом наперед и получаем сет. И получаем сет. Вот попытайтесь спорить с моей версией. Называется в конце фильма. Сейчас найду фонтаны. О, да, о да, Я думала, что не найду. В акценте фильма, когда они приезжают, стоят здания, между которыми ничего нет. В конце фильма, прямо в большом акценте, вот стоит их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Их десять друзей Оушена. И, видимо, режиссер за заложил загадку, кто является одиннадцатым. Они, в конце, сделав уже всю свою программу, стоят перед огромными фонтанами. И фонтаны показывают прямо вот эти здания сверху. Сейчас, где же это было? В общем, стоят здания, два здания, и бьет вода вот такой стеной прямо на, чуть ли не на высоту этих зданий. Представьте себе, как это все непросто сделать было вообще в городе, и в фильме в конце, в конце фонтаны. Так что связано ли с океаном? Связан ли с океаном фильм «Одиннадцать друзей Оушена? Говоря про тес задом наперед, читаем получается сет. Она переходит э, на сторону Оушена. У них были отношения. В конце, когда она сидит в его машине, его выпускают из тюрьмы, где он был 6 месяцев. Может быть, шифр 6. Его выпускают, она ему говорит, надо навестить подругу. На что он, не задумываясь, отвечает, «Хорошо, мы заедем в женскую тюрьму». То есть он знает, о какой подруге идет речь, и ее подруга в тюрьме. До этого создается устойчивое впечатление, что Тэс не имеет никакого отношения к мошенническим делам и, и, и к историям так, такого рода, потому что она же его же обвиняет. Ты пошел на новое дело просто. А ее подруга в тюрьме, и здесь мы... Здесь мы получаем двух женских персонажей, о котором, о, о, о втором персонаже Оушен знает, что эта подруга сидит в тюрьме. Тут два женских персонажа. Вспоминается еще один фильм про мошенников. Сейчас не буду вдаваться. Но я за вторым женским персонажем подозреваю ту, которую называют Красной Королевой. Я подозреваю пчел, красно-белых пчел. А теперь фокусы, из-за которых я хотела показать эти фрагменты, пришлось буквально ловить по кадру. Ну, во-первых, чистит апельсин 33 оранж. Не знаю, что значит. Это 24 минуты. О, вот он, о, вот он в этот момент замечательный момент. Выводят четырех собак. Смотрите, каких. Это надо показать крупно. Прямо э, очень внимательно следит зрение, потому что они тут. В акценте. 4 всадника апокалипсиса. Рыжий, черный, седой, белый. Вот прямо с номерами. Ну, тут у меня размыто, но что поделаешь. Вот так их выводят и прямо держат камеру кадра. На собачках акцент. 4 всадника апокалипсиса. Это уже на земле. Хо-хо, я же говорила, что относятся к Украине, но я не знаю как. Тут Кличко прямым текстом. Кто Он смотрит телевизор, показывают бокс, пояса и Кличко. Вот зачем здесь Кличко, скажите. Сидят в баре, общаются, почему здесь Кличко в фильме «Одиннадцать друзей Оушена». Объясните, пожалуйста. Великолепный момент. С этим парнем они будут говорить. У парня кепка с треугольником, а в кепке другая кепка тоже с треугольником, а в ней следующая кепка. Это вложенная реальность, это симуляция. Что-то читает, тоже, наверное, шифра. Оушен на него смотрит, он выбирает следующую кандидатуру в их группу. Визитка Дэниэл Оушен. А если наоборот читать Леонад, как Леонид? Нет, тут я уже просто... Это уже чересчур. Вот общение с этим персонажем в кепке. Мир перевернутых пирамид. У него масонский шарф или не масонский, пишите ваше мнение. И теперь кадр. Запутанная реальность. На фоне чего они сидят, путанятся. Там буквы, путаница, путаница. Рядом есть листочек, контур четырех листника. Би это пчела, да? И запутанная реальность. Вот они заключают договор. Так возникает вложенная реальность после четырех всадников апокалипсиса. Такая последовательность. Но опять мерещится, значит, кажется. Два здания, с которых и начинается фильм. И сейчас их показывают в акценте и в конце. Там же шифонтаны фонтаны бьют. Одно голубое, второе желтое. Фильм 2001 года. Великолепные виды, и фонтан из этого фильма. Интересно, как снимали, на какой высоте. Вот такую фигуру рисуют здание как как полукруг, из которого выходит линия. Здесь фонтан с кругами. Если есть идеи, пожалуйста, расшифруйте этот чудесный фонтанчик. Два круга больших, и вокруг него еще два двойных круга. Ну, может, двойной не важно, может, это атмосфера. Земля и две луны или что это? Кто-то же имеет представление, что он изображает, когда делает такую огромную дорогую постановку, сколько здесь воды, воды бьет. Это какой-то момент истории, когда такие были тела космические. Что это за тела? Сейчас я, пожалуй, придралась. Подумаешь, бассейн. Ну вот еще есть бассейн. Показана схема виртуального мира, которую им предстоит ограбить. Это виртуальная схема хранилища, где находится то, что им нужно. План хранилища очень похож на ключ. Близнецы – это отдельная неразгаданная тема. Вот мне сейчас в поисках нужного кадра пришлось вернуться. Сейчас пока продолжаю искать. 18.40 – в «Близнецах» тоже что-то э, что -то было. Война. Я не знаю, с кем ассоциировать вот этого персонажа. Сейчас не будет вот этот самый момент. Странные очки, выглядят как большие брови. А вот. О, как, как же долго я искала. 20 минут 13 секунд. Он идет по дороге, его запутывает с большой, огромной белой собакой. Сириус. Вот Его запутывают в ремешке с этой собакой. Дальше. Дальше они сидят и говорят интересные вещи. Филторрент скончался. Ну да, неужели пуля? Рак кожи. Слушаем внимательно. Кожи. Цветы отправил и жену утешила. Белая собака перед этим и кожа. Отбеливание и кожа. В комнате с белым потолком, справом на надежду. В комнате с видом на огне, с в любовь. Я спускался в подвал и я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Белый цвет в апокалипсисе проходит особым шифром. Попробуйте, попробуйте найти там какой-нибудь другой цвет. Упоминается чуть-чуть красный, но багряным, а не красным. Желтый – золото. Зеленые в виде э, камня, не помню названия. Но просто цвет. Попробуйте найти такое количество цвета, как белого цвета в Апокалипсисе. Это шифр. Кожа и белый цвет, кожа и отбеливание. И после собаки это 20 минут 24 секунды. После этого 24-25 минут были гонки и 4 всадника апокалипсиса и четыре собаки. То есть суммируя получаем Сириус, потом Земля, 4 всадника апокалипсиса. И дальше они приглашают парня с красной кепкой с вложенными реальностями. Дальше создается вложенная реальность. После этого он стоит у стенда и показывает им виртуальный мир, который они планируют ограбить. В конце фонтаны в конце фонтаны женщина по имени Тесс переходит на его сторону. И дальше они едут навещать ее подругу в женской тюрьме. Такой была страшилка на ночь. Есть еще фильм восемь подруг Оушена и, и опять-таки там большая группа и ограбление еще у меня вызывает фильм «Семь сестер. Вопросы». Там у них как бы папа, который родил семь одинаковых дочерей которые выходят в свет по дням недели как будто персонажи из реальностей, реальности опять-таки восемь подруг Оушена и одиннадцать друзей Оушена. Оба фильма про... Умное, сложное, плановое ограбление. Ввиду того, что возле фонтана их было все-таки 10, я подозреваю, что 11-й друг Оушена это Тэс. Называется «Спорте не со мной, спорте с моими аргументами». Вот начиная с того момента, где они уже во вложенной реальности, дальше я перестала понимать. Единственное, что там были в процессе ограбления, были шарики – как в трех толстяках. Может быть, прыжки китайца что-то значат и его забинтованная правая рука. Моменты в ресторане, моменты в хранилище, не знаю. В транспорте. Это должна быть та история, вот у меня пока что не цепляет. Пора увлечься историей. А то большая часть фильма и нету идей. Если я правильно перевожу, то в текущем моменте Тес снова сделала рокировку и перешла на другую сторону. Океан, потеряв территорию, получил запрет трогать этих людей, но он решил их достать чужими руками. Так и получилась одна взбучка в 2022 году. Основная масса людей, которые это приветствуют, не представляют себе, что они находятся на, на стороне ужина, на стороне того, кто давным-давно как борется с человечеством. Моя версия, если ошиблась, значит не угадала. Комментарии, лайки, подписки. До новых встреч!